Добрый день всем, меня зовут Александр Я проходил обучение у Дарьи и Антона Хочу оставить свой отзыв Поблагодарить ребят за правильный посыл информации Настолько все структурировано, правильно, без лишней воды Отдельное спасибо Антону за его сайт, за создание сайта Что настолько легко и просто оказалось его создать Раньше об этом не знал, честно. Работаю в недвижимости уже давно, но привык, как раньше, работать по старинке. Расклейка, раскидка, обзвон холодных звонков и так далее. Все это, я так думаю, что все через это проходили. Но сейчас от этого можно уже уходить потихоньку. Поэтому всем рекомендую, ребят, переходить на обучение. В принципе, не так это и дорого, потому что с первой сделки вы можете отбить. У меня, кстати, была сделка еще на обучении. После создания сайта второй клиент, кто обратился ко мне, перешел по сайту. Мы с ним сработали, и человек купил квартиру, со мной застройщик рассчитался. Я слегка отбил эти деньги. Так что всем рекомендую. Хорошего дня. Всем, ребята, пока.